Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале Новостройки. Шоу. Ремонт в 2022 году. Итак, что же происходит на рынке ремонта в этом году? Ну, стоит ли говорить в очередной раз, друзья, что на сегодняшний день из-за падения спроса на недвижимость, из-за сложившихся сложностей с поставкой материалов и даже отказов застройщиков от отделки, ситуация с рынком ремонта не внушает оптимизма. Что есть на сегодняшний день? Начнем с Элитного и премиум сегмента жилья Там люди как покупали Недвижимость, так и продолжают Покупать. Так было всегда Во все кризисы Вспомните опять же 2014 год Люди покупающие элитное жилье не только Продолжают сохранять свой уровень комфорта Но и вкладывают Свои средства в недвижимость Помним, да, что самая ценная и стабильная валюта – это валюта недвижимость. Словом, ремонт в элит-классе продолжается и будет продолжаться, кто бы что ни говорил. Поэтому и спрос на услуги дизайн-проектов сохраняется. Но стоит заметить, что некоторые проекты даже в элит, и премиум, и бизнес-сегментах сейчас замораживаются. А все потому, что заказчики перераспределяют свои активы и выделяют дополнительные средства из своих бюджетов. Полагаю, что они будут продолжать заниматься ремонтом скорее из европейских материалов по высокой цене, чем будут их заменять каким-то импортозамещением. Что касается среднего сегмента, очевидно, тут заказчик не будет останавливаться на начатом ремонте и будет поджимать в сроках своих работников, чтобы как можно быстрее закончить ремонт. Вполне допустимо, что эти заказчики будут выбирать более простые и дешевые материалы, а также сократят и услуги дизайнеров и других подрядчиков. Со стандарт-сегментом, друзья, там может быть даже приостановление работ или будут актуальны только самые важные и необходимые ремонтные и косметические работы. Но какой бы кризис ни был, люди со временем адаптируются к новым обстоятельствам. Поэтому тема ремонта будет востребована всегда Вопрос теперь только в качестве и масштабах, друзья Если ситуация в мире и в стране не ухудшится, то к концу этого года рынок может стабилизироваться и может восстановиться спрос Что касается роста цен на материалы и новой логистики из-за того, что перевозки из Европы запрещены, а именно оттуда доставлялась основная масса материалов, это все вызвало сложности с логистикой и как результат повышение цен и дефицит многих товаров. О чем это говорит на языке ремонтников? О том, что стоимость ремонта выросла в премиум сегменте по сведениям РБК на 20%. Что касается сроков реализации, то из-за задержек в сроках и поставках сроки реализации проектов тоже увеличились на 20-30%. Проблемы с поставками решаются путем реэкспорта. Товары, которые закупают в Европе, теперь проходят большой тернистый путь через Казахстан, Латвию и другие страны. Что, конечно же, сказывается на увеличении цены в конце доставки. Из-за таких сложностей сметы в строительстве и ремонте увеличатся как минимум вдвое. Что касается бытовой техники, электрооборудования, сантехники, напольных покрытий, этого всего тоже не особо хватает, а то и вовсе находится в дефиците. Рынок в России покинули ключевые поставщики кондиционеров и бытовой техники – Samsung, Mitsubishi, Shender Electric и Junk. Сантехника Kudi и Valeroy Bosch Немецкие конвекторы теперь больше не поставляют в Россию А ассортимент радиаторов Zender стал в разы меньше Варианты у дизайнеров уменьшились, так как выбора не так много Да, остались LG и Toshiba Но если несколько месяцев назад можно было выбрать кондиционер среди 10 разных брендов То сейчас осталось 3-4 и не всегда выбор соответствует желанию что касается наших отечественных аналогов, импортозамещающих, так сказать, то они несравнимы по качеству, а те, что есть, их мало Как правило, это маленькие местные бренды, которые ориентируются на производстве мебели на заказ Сказать, что все повально из-за отсутствия больших брендов и как следствие конкуренции запустят глобальное, массовое производство, не думаю по крайней мере, этот год покажет, у кого есть возможности из предпринимателей разместиться на уже свободном внутреннем рынке. И что они там будут предпринимать, и хватит ли у них ресурсов, покажет время. Дизайнеры же сейчас активно пополняют базу поставщиков, чтобы иметь нужные материалы и не потерять в качестве. Да, качество сейчас главный вопрос. Ведь для изготовления российских товаров используют сырье из Европы. Поэтому их стоимость тоже растет. Большинство товаров уже подорожало от 40 до 200%. Да, друзья, вы не ослышались. До 200%. Но это то, что нам известно, а там как покажут совесть магазинов. Не стоит забывать и о наших азиатских соседях, которые активно проявляют себя на этом рынке. Об этом пока что мало что слышно, потому что это происходит не очень активно, но в ближайший год поставки товаров и материалов из Азии, полагаю, будут обычным делом. Невзирая на сложности, многие заказчики продолжают работу и даже форсируют процесс закупки материалов. И если раньше это происходило по мере реализации проекта, то есть сначала отделочные материалы, затем декоративные и предметы интерьера то теперь закупают все, что появляется в наличии. Друзья, любой процесс в мире не происходит долго и не останавливается. О чем это я? Как бы долго эта ситуация не длилась, месяц, два, полгода, год, все равно и логистика будет налаживаться, и новые поставки, и дефицита материалов такого не будет. Но это мое субъективное мнение, можете с ним поспорить в комментариях, друзья. Очень интересен ваш взгляд на это. Как протекает у вас ремонт, с какими трудностями сталкиваетесь? Вы. Как сообщает РБК на рынке вторичного жилья и квартир без отделки, в условиях кризиса застройщики консолидируют ресурсы на объектах, которые могут открыться и принести прибыль в ближайшее время. Поэтому пока количество новых квартир еще растет, но уже в 2023 году это число будет сокращаться. Это приведет к возобновлению спроса на вторичном жилье и, соответственно, к потребности в его ремонте, особенно в косметическом и хомстейджинге. Так называется декоративная и предпродажная подготовка квартиры. Обычно такое распространено широко за границей, особенно в Америке. И заказчики, которые только получили ключи и чьи квартиры находятся на стадии сделки, скорее всего будут обустраивать их в этом году или уже начали это делать. Помимо этого, как бы там ни было, как в период карантина, люди в целом будут стремиться улучшать условия жизни даже в имеющемся жилье и по мере возможности делать ремонт. Плюс для заказчиков в том, что типовая отделка часто не соответствует функциональным требованиям конкретных жильцов, и ее переделка требует дополнительных расходов. Что касается конкуренции на рынке ремонта. На данный момент крупные российские дизайн-компании и дизайнеры переориентируются на иностранные рынки. Многие открывают свои офисы в Объединенных Арабских Эмиратах, другие и вовсе уезжают в другие страны. Уходят из России и иностранные архитекторы, которые занимались Обликом нашего города Не исключением является и всемирно известный Наверное уже парк Галицкого В котором сейчас достраивается Очередная большая новая часть Японским садом Всей этой архитектурой занимались Разумеется иностранные дизайнерские агентства Но невзирая на всю эту ситуацию Парк продолжает строиться и расширяться За это стоит сказать спасибо Упорству и альтруизму мецената Сергея Галицкого Возвращаясь к теме из-за большого оттока иностранных и местных агентств конкуренция в стране сильно поменяется. Да, у крупных компаний увеличится количество заказов, соответственно и вырастет стоимость услуг. А вот у небольших компаний и нишевых игроков есть шанс проявить себя и показать свой потенциал и способности. Они могут заметно вырасти в этом году. Резюмируя все вышесказанное, друзья, скажу. Ситуация непростая. Не было такого за последнее время, поэтому опыта набраться или резко импортозамещать тоже быстро невозможно. Цена на материалы каждый раз новая, независимо от курса доллара и евро. Некоторые специалисты предлагают пока не заниматься ремонтом эти месяцы, пока ситуация более-менее не прояснится и не стабилизируется. Да, о ценах, которые были в начале года, стоит уже забыть и ориентироваться все-таки на отечественные аналоги и новые азиатские товары в сфере ремонта. Лучше всего сейчас более тщательно и педантичнее подходить к вопросу ремонта, искать примеры экономных проектов, тщательно планировать бюджет, находить дизайнерское бюро по стилю и по средствам. Также назначить активную теоретическую работу с подрядчиком, обговорить с ним все детали, все по тех заданиям. Как утверждают специалисты, создание дизайн-проекта квартиры 100 квадратных метров занимает 2,5-3,5 месяца. И вот как раз ближе к осени, когда рынок станет более стабильным, можно начинать ремонт и закупку товара. А как считаете вы, друзья, согласны ли вы с таким мнением? Как вы переживаете период ремонта в современных реалиях? Делитесь своим мнением, оставляйте комментарии. Мы все читаем и считаем, что обратная связь одна из лучших, помимо мнений специалистов. Ну а с вами был я, Дмитрий Хачари и компания Новостройки «Новостройки.шоп». Все новостройки Краснодара с ценами и планировками вы найдете, как всегда, на нашем сайте Новостройки «Новостройки.шоп». А если вам нужна вторичка, коммерция или земельные участки, переходите на сайт «М2 Центр». До новых встреч, друзья! Увидимся с вами в следующем ролике.